Здравствуйте. В прошлом своем видео о фиалках я показала начало эксперимента обработку цикетокининовой пастой цветоносов, чтобы добиться деток на цветоноса. Это актуально для вот таких вот химер фиалочек, которые листиком размножить невозможно, чтобы они передали цвет. Вот. И что у нас получилось? Вот на этой фиалке все цветоносы были обработаны э цитокининовой пастой. Но э к чему это привело? Э Начали много образовываться бутонов. Но детка, нормальная детка, вот видите здесь бутоны вроде как листики есть детки но все таки бутоны нормальная детка образовывается только лишь одна вот здесь вот. это деточка вот эта. это хорошая нормальная деточка развиваются листики только чуть позже Другую фиалочку. Я также один цветонос обработала с пастой. И что мы видим? Здесь как раз и появилась хорошая нормальная деточка. Вот она, видите, листики нормальные, хорошие. И с другой стороны, возле прилистничка тоже развивается деточка. Более слабенькая, но все-таки детка. Вот такой результат на сегодня мы имеем по размножению фиалок на цвета. Еще хочу показать на этой фиалочке. Вот, видите, семенная коробочка образовалась. Она не знаю, как. Я не опыляла. Наверное, просто при росте, при раскрытии цветочка вот Пестик прошел через пыльнички, и коробочка опылилась довольно-таки крупная уже коробочка. Посмотрим, сколько она зреет. Несколько месяцев, по-моему. Ну, получится что-то или нет, я не знаю. Наблюдать дальше. До свидания. До новых встреч.